Аудио А4, 2000 год, двигатель Анна. Замена катушки зажигания и замена высоковольтных проводов А4, 2000 год. вон она катушка фокусируется плохо Без разницы, можно отсоединить здесь, кому как. Заглушено. Торкс Т20 Не лишая ни разу Фишку отсоединить тогда можно будет убрать подальше в сторону. Напоминаю, кто видел мои видео, кто не видел, вот этот щелчок надо нажать туда, от себя и потом вытаскивать. То есть это делать одновременно. Вот. Покажу. Видите, да? вот так нажимаете вот нажимаете его и потом вытаскиваете бачок в сторону более-менее появляется доступ откручиваете Можно здесь, можно здесь, без разницы. Так, вот этот штекер по аналогии с тем же в сторону. Так. Систему охлаждения трогать не будем, шестигранники, раз, два. Так да, как тебе три? 4 откручиваем на 5 миллиметров болта. Кому надо Поменять тросенную заслонку Еще придется С антифризом Побороться Ничего Прольете грамм 200 Ничего страшного Снял, воткнул чопик какой-нибудь Также снял, второй чопик воткнул Ничего страшного, я думаю это лучше, чем сливать антифриз, потом заливать опять. Вот. Так, прокладочку кому как. Кто под замену, кто чуть-чуть на герметик. Хозяин барин. Вот эту трубочку вытаскиваете. Вот, отодвинули в сторону, напоминаю, она на двух, на охлаждении, на двух антифризных шлангах, посему ее вытащить не получится. Снимаем вот этот штепсель. Контакты лучше сразу, если есть окисел какой-нибудь, пролить какой-нибудь жидкостью наподобие ВД для контактов. Типа как вд только для электроконтактов. Я иногда ВД-шку пользую. Запоминаем. Какие провода куда идут. Фотографируем, записываем, маркером мажем, без разницы. И откручиваем три болта шестигранником. Раз, два и вон третий. Шестигранником тем же самым на пять. Эти болты подлиннее. Сдергивайте колпачки. Один болт оставили, вытаскиваете колпачки с той стороны самой катушки непосредственно. для запоминатора Так, один болот оставлял чтобы легко было колпачки сдергивать можно три оставить, сразу их поздергивать. В общем, работа не тяжелая, но, честно говоря, не пойму, не пойму инженерной мысли, зачем его было прятать в такую глубину. Настоящий идиотизм. Место немерено. Так, теперь меняем. Ставим на, на новую катушку контакты, заодно не забудьте почистить, если что-то вдруг, вот щелчки. контактики опять же зачистить убрать грязь и пыль ну а сборка в обратном в обратном порядке всем спасибо